Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Этот рецепт для тех, кто любит суши и роллы, но не умеет их делать и скручивать. Здесь не нужны ни навыки, ни девайсы. Суши, приготовленные в форме салата и нарезанные на порционные кусочки. Хлопот меньше, а вкус тот же. Прежде всего приготовить рис. Для суши он должен быть круглозерновой. Его нужно тщательно промыть залить водой и дать немного постоять, после чего поставить варить рис на сильном огне при закрытой крышке, пока не закипит, а затем убавить огонь и оставить томиться на 10-15 минут, выключить плитку и дать рису настояться еще несколько минут. Пока он горячий, его нужно залить соусом из рисового уксуса, соли и сахара. Соль и сахар должны полностью раствориться, после чего залить соус в рис и тщательно перемешать. Разделить готовый рис на две равных части. В одну покрошим лист нори, перемешаем. Готовим заправку. Понадобится крем-сыр и соус терияки или соевый соус. Доводим массу до полной однородности. Огурец нарезать тонкими полосками. Там где начинаются семена, огурец лучше не использовать из-за обилия влаги. Собираем салат. Форма может быть любая, квадратная или круглая обмазать ее растительным маслом. Слои лучше делать тонкими, при нарезке суши должен быть на один укус. На дно опускаем лист нори. Сразу на него рис разглаживаем, заправляем его крем-сыром. Его слой можно делать погуще, тщательно разровнять. Теперь укладываем полоски огурцов, можно немного внахлест. Лопаткой придавливаем всю массу как можно плотнее. На огурцы выкладываем рыбу. Также уплотняем. Очередь риса с нори. Его тоже плотно утрамбовать. Лопатку нужно периодически смазывать водой. Так удобнее работать с клейким рисом. Заканчиваем заправкой и семенами кунжута. Всю конструкцию нужно поместить в холодильник хотя бы на час. Снимаем форму, режем салат на порционные кусочки. Обязательно смочите нож в холодной воде. Мне очень нравится результат. Такие суши не отличишь от настоящих. Пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. А я вам говорю, бон аппетит и абьянтов.